здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала с вами астролог марина Скадик. представляю вашему вниманию гороскоп на вторую третью декады апреля для представителей знака весы как по солнцу так и по асценденту у кого луна в весах это видео может быть полезным традиционно приглашаю вас в мой телеграм-канал ссылка в закрепленном комментарии заходите подписывайтесь буду рада вас видеть в моем телеграм-канале в котором я размещаю информацию в текстовом формате и дублирую видео из ютуба. Новолуние 12 апреля произойдет в вашем символическом седьмом доме. Это сфера партнерства. Многие могут столкнуться с проблемой выбора. Активизируются соперники. Потому что седьмой дом связан также и с конкуренцией. Кто-то проявит внимание к вам. Возможно, сделает выгодное предложение. Ваше развитие происходит через взаимодействие с другими людьми. Если ваш доход зависит от количества клиентов, то их поток возрастает. Это будет справедливо и в отношении владельца магазина, и работника сферы услуг, а также любого практикующего специалиста, например, врача, психолога или юриста. В первые дни после новолуния не хватает сосредоточенности, из-за этого можете не закончить свою работу в назначенное время. Поэтому есть риск потерять материальные возможности до 15 апреля сложный период для вас возможно разочарование желания могут так и остаться невыполненными а на удовольствие слишком много израсходовано отношения с представителями противоположного пола не приносят удовлетворения но не расстраивайтесь уже во второй половине месяца ваша жизнь постепенно наполнится любовью и счастьем а с 20 апреля вы вздохнете с облегчением. Главное не наделать глупостей во второй декаде. Обстоятельства складываются таким образом, что нужно изменяться соответственно ситуации, приспосабливаться, выбирать в пользу нового и современного. Для вас могут быть характерны неуступчивость в спорах. Но с 15 апреля постепенно все придет в равновесие, компромиссы будут найдены. Но с другой стороны, ничто так не способствует компромиссу, как компромат, поэтому ситуации могут быть разные. Порой придется показывать зубы. Апрель вообще сложный для вас. Много оппозиций к вашему солнцу, но все плохое заканчивается. 14 апреля в 21-22 по киевскому времени... Венера, ваш Управитель, выходит из аппозиционного вам знака, из Овна, и входит в знак Тельца, где имеет статус управления. С этого момента вам легко удается уравновесить любую ситуацию, устранить конфликт, проявив гибкость и врожденные дипломатические способности. Обилие контактов и общения – основа успеха во второй половине апреля. В этот период Венера движется по вашему символическому восьмому дому который связывает с кризисами и трансформациями. Могут возникнуть напряженные ситуации в личных и деловых отношениях, но к третьей декаде апреля все нормализуется. Старайтесь не делать поспешных выводов. Некоторая разбалансировка чувственной сферы, напрасные переживания во второй декаде не должны мешать вам заниматься своими профессиональными обязанностями. Желательно сделать акцент на социальные взаимоотношения. А в личной сфере все наладится с 20 апреля. Все будет удаваться. Нужно только проявить инициативу и не сомневаться в правильности своих действий. Вы сможете привлечь внимание симпатичного вам человека. Улучшить семейные отношения. Общественная деятельность и публичные мероприятия принесут много новых знакомств. Одинокие представители знака весы встретят своего идеального партнера. С 19 апреля положительный потенциал усилится многократно. В 13.29 по киевскому времени в ваш символический восьмой дом, в знак Тельца, войдет Меркурий, а в 23.34 Солнце также сюда войдет и активизирует максимально сферу восьмого дома. Третья декада может быть знаменована серьезными преобразованиями в различных сферах. Привычные ситуации переворачиваются с ног на голову. Может быть непонимание, обнуление, в особенности в сфере личных и деловых взаимоотношений. Но не привязывайтесь к тому, что уходит. Что бы ни происходило, это в ваших же интересах. Вы это быстро поймете. Уже к концу апреля вы сможете с удовлетворением вспомнить то, что было, и наслаждаться тем, что есть. Вселенная помогает расчищать, расчищать вам путь в направлении лучшей жизни. Все нежизнеспособное остается в прошлом. Возникает острая необходимость что-то закончить, поставить точку в партнерских отношениях, чтобы освободить место для нового и перспективного. К концу апреля наступит определенность и жизнь войдет в, в привычное русло вы получите что-то фундаментальное и долгосрочное 23 апреля в 1449 по киевскому времени марс входит в знак рака в ваш символический десятый дом активизирует сферу карьеры возможно продвижение признание заслуг Благодарность за вашу работу, Все это будет вызывать много эмоций, ведь Марс в Раке имеет статус падения, что может немного расшатать эмоциональное состояние. Однако, ваша способность находить баланс даст вам возможность избежать лишнего внимания, поскольку соперники и конкуренты сильны, только и ждут, чтобы вы оступились. Особенно это касается публичных людей. 27 апреля в 6.02 по киевскому времени полнолуние в Скорпионе в вашем символическом втором доме покажет финансовое завершение каких-либо дел. Это может быть связано как с поступлением новых средств, повышением заработной платы. Однако, если на данный момент ситуация сложная и вы являетесь спорной фигурой то возможно лишение источника дохода что может отразиться на вашей самооценке более детально узнать свой индивидуальный прогноз найти решения вы можете обратившись за личной консультацией контакты на главной странице и под видео также в 3 декаде апреля возможно закрытие вопроса о выплате кредитов и долгов Такое себе финансовое освобождение. В этот период лучше надеяться на себя в плане материального обеспечения. Также ваш партнер может оказаться в сложном финансовом положении, и ему понадобится помощь. Может возникнуть идея о другом источнике дохода. Такое полнолуние может положительно отразиться на людях, которые связаны с общественной работой. Для публичных людей начинается благоприятное время.